Нет, это бамка. Блин, <связь> вот ты дебил, конечно. На <связь> это же костюмер. Это наш работодатель, да, правильно? You are late, but hey, since you're, да, yeah. my name is the manager. We are not too busy on days like this, so you can't have a nice day. But remember, I had got a reputation to uphold here. You won't have me looking like a fool. This story is the best. Короче, он говорит, что ему не надо портить репутацию. Нужно, чтобы всё кра... классно. Вот. Now, go find Jimmy. He's been working his whole life. A very loyal complete of Minnet. He will show your reps, uh, put your stuff in the locker and get to eat. Круто. Куда-то он ушел, видимо. Ладно, положу, я свой в Ушел. Там что-то написано на GNA рейтинг. Экселент. Пойду-ка я сюда, нет? Что ты тут стоишь? I can't take this anymore. The root customers, the endless amounts of sick. Короче, он не может еще э, терпеть этого. Вот это да. The защита стаинса. They is the my breaking point. Listen to about you now. Да, э, короче, он не может еще терпеть, это не важно. Я понял, там вот все достают, да? О, это же обамка. У -у. Это Лестер. Нет, это бамка. Вот и начинается наш путь. О, менеджер, не Нужна рука китчен. Правильно, китчен. Ищем кичен. Вот кичен. Оп! Переносим, быстрей. Самая быстрая рука. На диком западе. А тут можно прятаться, да? Ой! Пойду-ка я отсюда. Годы я, магазин мама, мама, мама, магазины, мама, магазины? мама, здесь Да, фут. Где фут? Что ты так пугаешь? фуд фуд фуд, фуд, фуд, фуд, фут, фут, фут, фут, фут, фут, вон, фут, слева. фут, фут, фут, фут, фут, фуд Нет. Ухожу, ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Файр! Uh, <мир> Уволен. <enorm> как, как, как, как же это грибово. Так это что, кицин тоже? А не, это видео гами, Хорошо, иду Вот видео Пропустил. Блять, вот ты дебил, конечно. Нет, ты набрал стак Что? Ты надела весь стак хер. Что это значит? Абирсов. Алкоголь. Где? Алкоголь. Алкоголь. Вот алкоголь. Кичин. Не пугай меня так. Блять, иди в жопу. Ты ч ⁇ не упал? Он не падает. Убеди его, убеди. Упади упади упади упади упади упади, упади. Я <связь> этап Хэллоуин Не подходи ко мне Убегаю, убегаю, убегай убегай быстрее Диайвай. О, Диайвай. Бэтфуд. Где бэтфут? Да я даже не знаю. Иди в жопу. Китчен. Китчен где-то другой стороны, да? Мон, китчен. Пробежать нужно быстрее. Хэллоуин. О, вот хэллоуин. Все норм. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Меня... Они сейчас поймают меня. Нет. Черепы. Биги, беги, беги, беги, беги, беги, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, коробка. Excuse me. Excuse me. <клышленный> <клышленный> excuse me. Bad foot, bad foot, bad food. Кто меня поймал? Нитолбить ее, алкоголь, алкоголь, алкоголь, алкоголь, алкоголь, алкоголь. Это? Да, сюда. Уйдите от меня, от меня уйдите, пожалуйста. Excuse me. Нет, куда? Иди от меня. Excuse me. Да с откуда вы меня находите? Excuse me. Помогите. а вот пэц все а нет я, думаю, я уже думал я все выполнил музыка просто поменялась. и это как-то странно дринкс дринкс дринкс давай быстрее быстрее быстрее перекладывай меня сейчас поймает кто-нибудь Меня пугать не надо. Excuse me. excuse me, не надо, не надо excuse me. Я тут коробки не знаю, здесь нет шкарубок, а вон она. Одна. Excuse me. Что это? Тойс, тойс, тойс, тойс, тойс, где-то здесь. Oh! Oh, Опа-па. Я думал, всё, у меня жопа уже. Me. Да иди ты в жопу! Where uh, skin care products? I keep skin case, uh, skin nice. Uh... Что?! Skin care products? Это что? Я знаю, что такое skin care products. I want to speak at manager. Нет, нет, нет. Fire. О вален. Бля, как же ты мне надоел?